Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз, как уже понятно, тоже будет связан с ноутбуком Toshiba. В данном случае пришел новый Wi-Fi модуль сетей шестого поколения Fenway со скоростью передачи данных до 3 гигабит в секунду, а более точно 2,97 гигабит в секунду. Данную фирму мы уже рассматривали другим Wi-Fi модулем и установка его в Toshiba тоже ноутбук. Сейчас рассмотрим Wi-Fi модуль непосредственно в ноутбук Toshiba 2009 года. Как будут взаимодействовать между собой данный ноутбук и этот Wi-Fi модуль, чтобы увеличить скорость пропускной способности Wi-Fi канала. Для этого вам потребуется соответственно роутер шестого поколения, который начинается уже на 160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 данный Wi-Fi модуль, вот в таком варианте здесь пришло еще дополнительная отвертка, при помощи которой мы будем устанавливать в помощь пришла крестовая также пришел Wi-Fi модуль в таком варианте внутри находится непосредственно сам Wi-Fi модуль, есть пластина для того, чтобы в случае если у вас не короткий модуль используется, а длинный, как в этом ноутбуке то применять соответствующую дополнительную пластинку. И внутри находится 4 винта для того, чтобы закрепить непосредственно саму пластинку, для того, чтобы закреплять ее непосредственно внутри ноутбука и закрепить непосредственно на плате. Скорее всего, винты на плате не подойдут, потому что в прошлый раз они достаточно были малого размера, не подходили. Поэтому придется воспользоваться теми винтами, которые уже сейчас стоят непосредственно внутри этого ноутбука. Сразу же хочу сказать, что данный модуль предполагает использование в сетях, как говорил уже шестого поколения, поэтому ноутбуки, у которых BIOS не имеют белых листов, для ноутбуков HP и Lenovo данный модуль не подойдет. Также здесь необходимо, чтобы у вас был Windows 10, потому что драйверы только для Windows 10. Для всех остальных Windows, то есть драйверов нет, поэтому если у вас установлена какая-то другая версия Windows, то данный модуль вам не подходит, переустанавливайте на новый windows и тогда данный модуль подойдет вам непосредственно для того чтобы установить внутрь вашего ноутбука Итак, не подходит для ноутбуков hp и Lenovo ввиду того что у них биосе загружены определенные модули хотя в последнем варианте говорилось о том что для нового 2016 года и выше как вариант можно установить но это не точно поэтому сами уточняйте возможно или нельзя установить данный модуль непосредственно в ваш ноутбук у всех остальных ноутбуков, если у вас отсутствуют какие-то ограничения по биосу то есть данный модуль свободно устанавливается давайте посмотрим что находится внутри я достал непосредственно Wi-Fi ну, модуль кстати мы сейчас еще посмотрим что находится внутри но а тут внутри находится модуль непосредственно intel для двух частот 2.4 и и 5 гигагерц используются сети двухдиапазонные и самый интересный момент здесь вот есть регистрация в американской системе ID показан номер мы его проверим вернее как этот модуль зарегистрирован непосредственно в этой базе данных потому что говорят что данный модуль не зарегистрирован и еще один момент внутри как говорили то бывает такое что пропаян один проводок сейчас я специально вскрою для вас они вон, исправили свою ошибку то есть на два проводка и вот внутри находится непосредственно Wi-Fi модуль компании Intel Сейчас давайте мы данный Wi-Fi модуль непосредственно установим внутри ноутбука и протестируем. А перед тем, как устанавливать данный модуль непосредственно внутри данного ноутбука, мы сейчас протестируем непосредственно тот модуль, который стоит изначально, в комплектации данного ноутбука, тоже Wi-Fi модуль компании Intel. Для того, чтобы познакомиться, какой модуль непосредственно стоял в комплектации внутри ноутбука Toshiba Satellite P300-226, достаточно зайти на сайт производителя, открыть соответствующую страничку, в настоящее время Toshiba переименована DinoBook, и здесь в архивных материалах представлены характеристики непосредственно данного ноутбука, который мы рассматривали уже несколько раз, когда осуществляли модернизацию. Здесь ноутбук прошел достаточно модернизацию заменили здесь жесткий диск на твердотельный накопитель дальше добавлена память 4 до 8 гигабайт и также был заменен непосредственно сам процессор здесь стоял core 2 2 p 8600 поставили сюда Core 2 Duo T9900. Все эти манипуляции с ноутбуком есть на моем канале, для всех желающих ознакомиться, можете посмотреть соответствующие видео по данному ноутбуку. Итак, здесь у нас установлен Wi-Fi модуль, если вы внимательно посмотрели. Следующий это Intel, адаптер пятитысячной серии 5100, Wi-Fi модуль непосредственно в этом ноутбуке. Причем в этом ноутбуке отсутствует Bluetooth модуль, поэтому здесь только Wi-Fi сеть протоколами A, B и G. Возможности этого модуля мы сейчас протестируем непосредственно в соответствующем тесте. Итак, как видим, в Toshiba Satellite P300-226 у нас не установлен Bluetooth. Так, а в качестве сетевого адаптера применяется следующий сетевой адаптер, а именно Intel 5100 и протоколы, которые он поддерживает это A, B и G. Сейчас мы этот сетевой адаптер поменяем и у нас появится, помимо сети Wi-Fi, также появится Bluetooth 5.0. Давайте рассмотрим характеристики Wi-Fi модуля, который установлен непосредственно при комплектации ноутбука Toshiba Satellite P300-226. Слева мы видим стандартное окно AIDA 64 Extreme, в котором в настоящее время отображается этот Wi-Fi адаптер, который установлен внутри данного ноутбука. И показаны основные его характеристики. Стандартное окно теста Speedtest. В котором продемонстрированы красные возможности по приему и отдаче при тарифном плане 100 мегабит в секунду как на прием так и на отдачу в настоящее время данный адаптер берет где-то от 17 до 20 процентов еще зависит от того от загрузки различных устройств процессора и так далее а также загрузки в сети. В настоящее время в простое, то есть когда мы не писали видео с экраном, мы получили следующие значения. Сейчас давайте попытаемся снова запустить тест и посмотрим, что у нас получится в результате. Вот, как видим, получили практически те же самые значения. Где-то от 17 до 20% в период данный Wi-Fi модуль, который установлен по умолчанию. В 2009 году, это еще без учета того, что внутри нету Bluetooth а, никакого, получили следующие результаты. Загружает он сеть где-то на 17-20% от возможности. Сейчас мы переустановим этот модуль на тот, который продемонстрирован в начале и снова протестируем уже новый модуль для Wi-Fi шестого поколения, как ведут себя этот модуль непосредственно внутри этого ноутбука. Перед установкой нового модуля вам нужно либо скачать драйверы, либо подключить в последующем кабель Ethernet разъем для того, чтобы их автоматически установить. Для этого открываем диспетчер устройств. Как видим, у нас установлен неизвестное оборудование, на которое нам требуется драйвер. Сейчас у меня сеть отключена, я подключаю кабель. И смотрим внизу, что произойдет. Как видим, кабель подключился. Вот у нас нашел Bluetooth 5.0 Соответствующий Wi-Fi модуль, То есть установил соответствующие гранины И теперь приступаем к тестированию Здесь у нас представлено опять два окна. Первое окно это id 64 Extreme, в которой отображается основная информация, а справа стандартное окошко в браузере Chrome, а именно Speed Speedtest. Точно так же изначально в простое, без учета записи с экрана протестировали новую карточку, которая установлена непосредственно внутри ноутбука после замены старой, 5000 серии также от intel так и теперь как видим у нас появился bluetooth основные характеристики здесь 5.0 и появилась сеть wi-fi шестого поколения здесь вот тоже отображаются основные ее характеристики так ну и давайте сейчас попробуем во время нагрузки пройти еще один тест Вот мы такие получили результаты. Еще раз повторяю, тарифный план 100 мегабит в секунду как на прием, так и на отдачу. Находимся мы на равно удаленном расстоянии от Wi-Fi роутера пятого поколения. Максимальная пропускная способность через включение кабеля составляет 1000 мегабит в секунду, а для Wi-Fi сетей составляет где-то 09 гигабит в секунду. В результате получили следующие данные который отображается здесь все что необходимо можно увидеть справа во время тестирования как изменяется значение и то же самое как изменяется значение на внешнем тесте спит тест результаты на прием и отдачу при помощи этого wi-fi модуля благодаря этому адаптеру мы получили высокоскоростной вай фай шестого поколения и bluetooth модуль да насчет вай fi шестого поколения вам для реализации всех возможностей понадобится еще и роутер соответствующего поколения 6 который нужно будет приобрести и сумма начинается где-то от 10 рублей и выше чтобы полностью взаимодействовать данную карточку непосредственно у ваших ноутбуков да и не забываем о том что данную карточку можно применять во всех ноутбуках где есть белый список оборудования, за да, исключением HP, Hewlett Packard и Lenovo, хотя для Lenovo как говорят с 2016 года данный модуль можно применять, но это не точно, все нужно проверять и смотреть, если вам модуль подошел вам повезло, если не подошел не повезло, и еще важное условие ввиду того что драйверы только есть для Windows Здесь данный Wi-Fi адаптер предназначен для операционной системы Windows здесь и возможно Малыши, если выйдет какая-то новая версия. Вот так вот мы получили данные результаты, с которыми вы сейчас и ознакомились. Кстати, на Wi-Fi модуле там обозначен идентификационный номер американской системы регистрации частот, так называемый FCC ID. И давайте сейчас поищем на и к сайте этот регистрационный номер, вот как здесь показано, вводится, исходя из этих значений, можно ввести два варианта. Давайте тот вариант, который обозначен непосредственно на этикетке данного Wi-Fi модуля шестого поколения. Там обозначено в таком варианте, мы возьмем в таком варианте и постараемся поискать, существует ли данный модуль и зарегистрирован в этой базе данной э, сетей. Итак, как видим, то поиск увенчался 0, данного модуля нету в их базе данных, поэтому, кстати, вот здесь вот еще и написано, что были проверены и другие варианты, и результат поиска 0, то есть в базе данных FCC американской по частотам данный модуль не значится. Поэтому решайте сами о необходимости использования данного модуля на территории той страны, где эти частоты используются как видим по результатам тестирования все у нас заработает и прекрасно устанавливается внутри этого ноутбука все прекрасно взаимодействует протестировали данный модуль на скорость передачи и на скорость получения и отдачи в стандартных тестах всем кому нужен этот модуль решает сами я свой осознанный выбор сделал и результаты предоставил вашему вниманию всем спасибо за внимание кому это было полезно